Ярославский депутат попросил Следственный комитет проверить пост Юрия Дудя с критикой по к Конституции вот. и назвал Дудя бездельником за свою жизнь и ударившим палец о палец, который оскорбляет нашего президента, а значит нашу страну и каждого из нас. Вот что я могу сказать этому Дмитрию Петровскому? Я же знаю, передадут. Вот есть Ярославский депутат Дмитрий Петровский. От меня лично передайте ему привет. Ну, я не знаю, служил он в армии или нет. У нас отзначил вешайся. Вот, когда привет передают. те тебе привет передают. Ну, это все. Это, это значит гранты. Так вот, я ему передаю привет. Что я могу сказать? Ну я в своей жизни очень много и палец о палец, и, и всю жизнь пошел. Но при этом считаю, что о, Путин подлец, гад и гнида. Да? Ты можешь еще на меня написать, Дмитрий Петровский. Да, Но я тебе скажу, что я все равно в розыске за терроризм нахожусь. Да? Какой там мне вот сегодня номер прислали. Такой у меня... На сегодняшний день там плавающий номер очень неудобно. Куда он делся-то? Не могу найти. Но поверь на слово, Дмитрий Петровский. Когда режим рухнет? Когда режим рухнет? Как ты будешь объясняться, ты мне скажи? Вот за твои депутатские дела тебя, может быть, и не прижали. Ну так, чуть-чуть пожурили бы. Но здесь ты выпендрился. И тут будут копать вообще до самых, до дедушкиных носков. Представляешь, еще раз копать. Вот зачем ты выпендривался на дудя, а? Неважно, на кого, на дудя, там, на Навального, на Мальцева, на кого угодно. Тебе-то это зачем? Вот этот Дмитрий Петровский, ты дурак. Вот ты мне скажи, ты дурак. Вот жена тебя спросит, ты дурак, зачем ты выпендривался? Вот представь себе на секунду, дурак, что Путина нет, он сдох, мы его накол посадили по решению трибунала, а президентом дудя избрали. Ну, сейчас ты что на Путина не выпендриваешься? Потому что ты ссышь. Ну, ты чуть-чуть вперед посмотри в будущее, кем будет дуть и кем ты будешь. Ты будешь никем, политическим заключенным. Вот эти вот люди, такие Дмитрий Петровский, меня пугают просто. Они о себе не думают. Я обращаюсь к другим депутатам, другим Дмитрием Петровским. Ни в коем случае не высказывайтесь, молчите в тряпку. Никаких очков вы себе не заработаете в плюс от путинского режима. А от нашего режима заработаете такой минус, что блядь, будете бегать-бегать и не спрячетесь нигде. А за что? Да всего-навсего за язык. Рядом сидит такой же Дмитрий Петровский, украл, может быть, в 4-5 раз больше. А мы его так ловить не будем. Почему? Потому что это принципиально. Вот этого гада, гада задавить, это будет принципиально. Понимаете? Так что я обращаюсь ко всем Дмитрием Петровским, думайте башкой, прежде чем говорить языком. Мы за язык каждого подтащим.